GrowPlus представляет собой один семиместный стол, где вход составляет всего 45 долларов, и на выходе вы зарабатываете 170 долларов, ту самую необходимую сумму для перехода в следующий проект Евробит. Здесь в этом столе 7 мест и 3 верхних места здесь всегда заняты ранее зашедшими партнерами. И все участники стола э, закрывают нижний ряд. Слева направо идет заполнение нижнего ряда. Э, то есть, если э, вы, допустим, проплатили свое участие и заняли вот эту левую ячейку, то вы уже также являетесь участникам этого стола и можете приглашать людей своих и ставить на свободные, оставшиеся свободные места в нижнем уровне. Таким образом, очень быстрое активное продвижение э, идет в этих столах. Нижние уровни быстро закрываются. При полном э, заполнении нижнего уровня происходит деление стола. Вышестоящий участник выходит на вознаграждение и переходит в программу Евробит. А э, оставшиеся Участники переходят на уровень выше все и образуется вновь э, свободный нижний уровень, 4 места в каждом столе. И вы уже переходите в плечо в этом столе. Э, опять происходит заполнение также э, всеми участниками стола нижнего уровня. Вновь деление. И на следующем этапе вы выходите. На вершину стола еще одно закрытие нижнего уровня и вы выходите на вознаграждение 170 долларов. Та сумма, которая необходима вам для активации в программе Евробит. Именно с этой целью и была нам дана вот эта вот программа для того, чтобы заработать необходимую сумму и перейти на следующую ступеньку, на следующий этап программу «Евробит». Но также эти деньги э, можно и немножко по-другому распределить. 45 долларов пустить в реинвест и вновь занять ячейку в нижнем уровне в этом столе, а по 125 долларов э, зарабатывать и выводить. Однако задерживаться в этом столе мы не рекомендуем, потому что «Евробит» предлагает намного больше возможностей с меньшими трудозатратами.